Итак, друзья, всем привет, с вами Банануан. И сейчас я вам покажу, как сделать активацию на правую кнопку мыши. Также вы сможете с помощью этих команд э, добавить к себе на карту NPC и всякого прочего. И сделать активацию на правую кнопку мыши, даже если это не кнопка. Допустим, нам надо будет кликнуть сюда. И что-то должно произойти. Ну а пока подпишись на канал. Поставь лайк и напиши комментарий, а также присоединяйся в наш Discord сервер. Итак, что нам для этого понадобится? Создать скорборд который будет считывать нажатие по жителю, то есть правой кнопкой мыши. Activate Minecraft Custom Talk it to Villager. Uh, у меня задача с таким названием уже существует. А также нам надо создать uh, счетчик дистанции. То есть акт-дист. Сейчас вы поймете, зачем. Uh, у меня уже это все создано. Переходим в DataPack. Итак, нам понадобится всего лишь 4 функции. Переходим в главную это Raycast. Uh, что у нас здесь? Обнуление дистанции. Акт-дист. Я потом вам расскажу, для чего это сделано. Далее, обнуление щелчка правой кнопкой мыши. А также запуск функции относительно глаз. Run Function Activate Loop. Переходим сюда и смотрим. Вот эти две команды они отвечают за проверку, если луч столкнулся с сущностью. С тегом Activate, и с тегом NPC. Вот. То есть относительно луча проверяется, наличие, получается, данного моба. То есть жителя Activate, либо же жителя NPC. Далее, счетчик дистанции у нас добавляется единичка. А затем идет зацикливание функций. Для чего нужен а, счетчик дистанции, чтобы функция не продолжалась бесконечность? А, далее. В функции Activate а, я просто вывожу текст в чат. И то же самое в NPC Talk. Давайте-ка проверим. А, получается Reload. Ой, извиняюсь. Reload. И теперь нам надо как-то зациклить функцию. Вы можете либо сами зациклить. Через датапак, либо же через командный блок Ну, конечно же, лучше через датапак Но я для наглядного примера Поставил командный блок То есть, а, относительно всех игроков У которых счетчики Activate Будет единичка и больше Будет срабатывать а, функция Activate Recast а, Так Все И теперь можем проверять То есть, вот у меня а, летает В воздухе какая-то надпись Активация, я тыкаю и у меня пишется «Активация прошла успешно». То есть я тыкаю по воздуху и, по сути, происходит какая-то активация. Далее у нас есть NPC. Кстати, здесь есть команда «Следящий взгляд жителя». Выглядит она вот таким образом. То есть относительно жителя с тегом NPC выполняется команды Телепортирование в относительный координат, то есть в то же самое место – и при этом он будет смотреть на ближайшего игрока. То есть, вот, смотрите. Он будет следить за нами. И теперь мы кликаем правой кнопкой мыши. И он нам говорит, подпишись на канал и поставь лайк, пожалуйста. Видишь? Даже житель тебе говорит это сделать. Почему ты еще это не сделал? А, теперь давайте-ка добавим что-нибудь свое. Допустим, я хочу, чтобы... Чтобы у меня лампа загоралась, да? Когда я тыкаю где-то вот в этой области, то есть над ней. Для этого мы создаем жителя. Возьму, пожалуй, отсюда командный блок. Это у нас призыв активации, то есть вот этой вот жителя, который отвечает как раз-таки за эту активацию. И также призыв NPC. Так, ставим командный блок и сейчас надо кое-что изменить надо поменять ему тег на другой допустим на ламп то есть лампа ламп отлично и теперь призываем его таким образом а, теперь теперь а, я допустим Допустим, я хочу, чтобы, ну, у меня, соответственно, был какой-то а, а, счетчик, блять. Допустим, я хочу, чтобы у меня лампа а, включалась, как в реальной жизни, то есть а, с помощью, так сказать, рычажка, то есть вот как мы это делаем сейчас, то есть, оп. Что нам еще для этого понадобится? Допустим, я хочу, создам скурборд, uh, Lamp Activate uh, С тегом Dami Все, и теперь uh, Переходим в зацикливающую функцию uh, Скопируем Вот эту строчку Вставляем И здесь пишем Лампа Теперь Здесь ищем жителя с тегом lamp и воспроизводим функцию LAMP. Также нам надо добавить а, вот сюда строчку в зацикливание, то есть чтобы у нас не зацикливалась функция, если мы наткнулись на как раз-таки этого жителя с тегом LAMP. Теперь создаем функцию lamp mc-function. И здесь пишем scoreboard players set секундочку. Так, переходим в Minecraft. Uh, то есть экзекат if score uh, допустим назовем lamp да activate нет lamp activate а, будет более одного точнее более двух то будет становиться скорборд ламп задача ламп активайт 1 а, все теперь это все мы копируем вставляем так теперь сюда пишем скорборд players add ламп ламп активейт 1 и теперь вот эту строчку мы два раза делаем дубликат да ставим сюда а, единиц не ставим сюда 0 а, сюда единичку сюда получается 0 должна доставить и теперь смотрите а, переходим в майнкрафт и пишем сада блок Копируем, и теперь вот здесь у нас, допустим, будет появляться редстоуновый э, блок, а здесь воздух. Я знаю то, что можно сделать через Data Modify, но я хочу вам показать более э, простой пример. Все, закрываем, прописываем команду Reload. Как вы можете заметить, все прекрасно работает. То есть я кликаю один раз, лампа загорается, кликаю еще раз, лампа потухает. А вот это что-то не по плану. Итак, друзья, с вами был Banana One. Ссылку на карту я оставлю в описании, чтобы вы могли сами все посмотреть. Все команды и сами попробовали бы что-то сделать. Присоединяйтесь в наш дискортир, спрашивайте э, какие-то э, непонятные вам вещи по поводу командных блоков и датапаков. С вами был Банануан, всем удачи, всем пока!